Бессарами пришли, Ой ли, ой, дарли, без пришли, без пришли, всем за бабушку нашли, ой ли, ой дерли, да всем за бабушку нашли, поквороти остановились, в нас хозяюшки влюбились, ой ли, ой, да ли, в нас хозяюшки влюбились, поколушечки, разудушечки, ваши мужья курки. Гор... Почел